Отмостка — это важный инженерный элемент любого сооружения. Она защищает основание и продляет срок в эксплуатации. Современным ландшафтным решением является мягкая зеленая отмостка с покрытием из газона. Помимо эстетического значения, газон приносит ощутимую пользу. Он служит естественным фильтром, который поглощает пыль из воздуха и воду из почвы. К тому же по нему просто приятно ходить босиком. Для устройства мягкой зеленой отмостки нам понадобится профилированная мембрана Плантер Гео, плюс комплектация, гравий, газонная трава с грунтом и бордюрная лента. Начинаем работы с подготовки траншеи. Вынимаем плодородный грунт на глубину 35 сантиметров. Он еще понадобится нам позже. Ширина отмостки составит 120 сантиметров. Оптимальная ширина отмостки минимум на 20 сантиметров больше карнизного свеса. Результаты геологической экспертизы этого дома показали, что в основании лежит песчаный грунт, а рельеф имеет естественный уклон. Поэтому в создании специальной дренажной системы нет необходимости. Создаем уклон из местного песчаного грунта. Уровень грунта у дома должен быть на 3-5 сантиметров выше, чем по краю нашей отмостки. Такой уклон позволит легко отводить всю лишнюю влагу от фундамента. Утрамбовываем основание. Если на вашем участке сохраняется запас морозного пучения, рекомендуем утеплить отмозку плитами XPS Technicol Carbon Eco. Приступаем к укладке профилированной мембраны Plantar Geo. Мембрана Plantar Geo – дренажный материал из полиэтилена высокой плотности. Его особенность – устойчивость к агрессивным средам, бактериям и прорастанию корней растений. Для удаления лишней влаги от фундамента на поверхности плантера существуют специальные отформованные шипы высотой 8,5 мм. Они образуют каналы, по которым влага удаляется в дренажную систему или, как в нашем случае, по уклону от фундамента. Геотекстиль Тайпар предотвращает вымывание плодородного грунта и защищает водоотводящие каналы мембраны от загрязнения. Мембрана укладывается поверх плит утеплителя геотекстилем вверх. Берем мембрану полтора метра шириной. Такая ширина идеально подходит для утепленной отмостки. Материал необходимо заводить на цоколь выше декоративного покрытия на 5-10 см. Для надежности крепления мембраны к утепленному цоколю используем краевую рейку «Плантер Профиль» и винты R16. При соединении двух пооттен мембраны нахлё должен составлять не менее четырех выступов швы между полотными мембраны проклеиваем самоклеющейся лентой planter band а швы геотекстиля полипропиленовой клейкой лентой так мы обеспечим целостность дренажного слоя следующий слой плодородный грунт в данном случае мы используем тот, что выкопали из нашей траншеи. Насыпаем слой грунта толщиной примерно 25-30 см. Мы укладываем небольшую полосу из гравия перед цоколем, чтобы не повредить его при уходе за газоном. Зону с гравием отделяем от зоны с травой при помощи бордюрной ленты. Поверх грунта укладываем рулонный газон. Газон подбирается индивидуально. В качестве альтернативы можно использовать семена газонной травы. Ну вот, утепленная мягкая отмостка с Плантер Гео готова. Профилированная мембрана будет защищать фундамент от воды, а газон приживется уже буквально через пару недель и будет радовать своих хозяев.